Приветствую всех любителей видеоигр, что-то я со стрэм немножечко подзадержался, ну так вышло Но будем сразу продолжать, единственное самое плохое то, что у нас сломался дефлюктор По-моему, он так называется, и теперь придется всех ребят остерегаться А все из-за того, что робот проехался, по-другому это не сказать он Засмотрелся на большой глазик и все и перенапрягся. Так, опа. Тут у наши ребята выжившие. Хорошо. Ну, у нас только путь к ним. Посмотрите, все так под вот баррикады сделаны. И они их тут поприбивали. Они сами вряд ли так запрыгнули. Мы место для кошечки оставили. город баладин путешественник из канализации мы давно не видели никого из вас это ты связался с нами ранее маленький аутсайдер аутсайдер с Балтазар ждет тебя он медитирует на вершине поселка Смотрите, какой они уже городок здесь замутили рыба это как муравейник только роботы там какие-то фрукты растут или это просто цветы красиво и тут что-то растет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 Но при загрузке что-то не пошло не так. Он застрял на сотни лет. Пока не появился маленький кот. А он вспомнил, что профессор это он и есть. Это был я. Я был тем ученым. Я был человеком. Я... Дай мне минуту. Вот еще один фрагмент памяти. Мы еще здесь можем маленький фрагмент памяти найти. Как я понимаю, это будет наше новое убежище. Прости, я занят. Дай мне минут, мне сейчас не до разговора. Ох ты! Может мне откроют, если здесь это лапками? Не? Хорошо. Все доминошки им сломал. Простите, я всего лишь котик. У них, правда, поднимают. Неплохо, неплохо. Если они будут делать это вечность, это будет обидно. Так, какой-то телевизор. Проваточка. Я просто ищу еще один фрагмент памяти, если честно. Ну, ему пока нет разговоров. Мы пока обойдемся. Разговаривать не будем, раз ему нет разговоров. Тут можно отдохнуть после всех приключений. А это что, качельки? Качельки. Качельки мне нравятся. А это прыжок веры, да? Я надеялся побольше, что меня подымут. Ну нет, придется самому. Эх, жалко. Ну ладно. Кто еще я забыл? У меня же должны были быть родители. Друзья, что с ними? Я хотел открыть город, но остался ли хоть кто-то, кто... кого можно спасти? А, то есть, потихонечку он начал думать о том, что произошло что он упустил Ой, то есть он ух ты а как тут подняться а вижу вижу все да да да спасибо за опознавательные а, опознавательные знаки для кошак для кошаков ух ты а он себя тоже в компьютер смотрите загружает полностью что это ух ты испугался и разве ты не знаешь, что сеанс трансцендентальной медитации прерывать нельзя? А, это ты? Ты был с мамо, когда мы получили этот звонок ранее? Рад незнакомец. А, рад наконец-то познакомиться с тобой, маленький аутсайдер. Ты знаешь маму и Дока. Так, ш... так что ты уже знаком с нами, аутсайдерами. Я скучаю по ним. Память о них приносит мне умиротворение. Маму остался в трущобах. Я слышал, ты помог найти Дока. А Клементина. Она сейчас в Миттауне. Если ты все еще хочешь увидеть аутсайд, именно она может себя туда отвезти. Видимо, у нее был план как выбраться из города. Вот, возьми. я написал ее адрес. Наоборот, фотография. Получу новый предмет. Судя по всему, это они вместе. Адрес? Выглядит жестоко. Хм, не вместе ли они тут? Чтобы попасть в Миттаун, надо подняться на самый верх нашего маленького поселка, для такого ловка, как ты, да это пустяк. Если тебе получится добраться до аутсайда, ты станешь открывателем. Я бы пожелал тебе удачи, но она тебе не нужна, я верю в тебя. Mm. Понятно. Извини, что отключился раньше. Я человек, возможно последний в мире, смотри, что от меня осталось. Я так много всего вспомнил, но как и много я забыл. Приментина, вдруг если мы найдем ее, то сможем найти мои воспоминания и помочь тебе вернуться домой. Мы можем вернуться вниз и расспросить компаньонов или отправиться дальше в металл. Нет, придется сначала вернуться вниз и расспросить всех. Да и частичку воспоминаний хотелось бы вернуть. Это еда? На самом деле ужасно, это единственное что тут есть. Если я и дальше буду есть в это время, придется оставить переднюю панель. Барм. Меня называют жестяным шеф Повар. Я специализируюсь на переработке осталось. Сегодня спецпредложение Рамен g 445 45 с моим секретным ингредиентом. Рамен. Ну, Че, ему тоже можно пол попортить? им плевать на такие вещи, как испорченный пол и так далее подобное. У них это все для галочки по большей степени застоит. Ну как еще сказать, реально для галочки То есть она есть, просто есть и все Да, я смог спуститься Но ну, вот, подняться я уже не смогу Понятно Проще всех поспрашивать, если честно О, привет, как давно нам никто не заглядывал Ну, кроме этих зурков, конечно Представь, что было бы, если бы мы могли использовать их энергию Пусть бегали бы в колесе Такие возможности пропадают когда я вырасту, я хочу быть таким же знаменитым, как тетя Крементина. Я хочу стать исследователем, как она. Но взрослые запретили нам покидать рыбовинник. Бля, взрослые. У роботов. Ясно, понятно. Что ничего не понятно. Так. А это я сейчас вернусь просто в начало, Да. Останет себя, он медитирует наверху Понятно, у него ничего нет На идее наверху Ну да, я помню, в самый верх нам предлагают залезть Но я начну с самого низа Снова, чтобы поспрашивать ребят А ты знал, что у белой краски Более 900 оттенков Я работаю на созданием своего оттенка краски Только никому не говори Назову мусорно-коричневый Идеально У Мэй сейчас В периоде конструктивного де конструктивизма, там так говорит. Пойдешь, что она станет великой художницей? Если бы только она могла практиковаться где-нибудь другом месте. Обожаю запах свежей краски, он напоминает мне. А, погоди, я не могу чувствовать запахи, как груз. построил бедняжку. Я могу красочку уронить, да? Я их тоже облил. Ой, извините. Смотри, я там свою краску создал. зеленый называется. Мусор на зеленый, розовый. Э -э Столько это выигранных игр против шести проигранов. Я вообще-то за на победу в этой игре, я только никому не говори. Так, а вот я тоже могу поговорить, да? Хм, по статистике я должен был выиграть как минимум 8 раз. Опа. О, куда это я? О, куда это я? Успокаивающий звук падающего мусора, блестящего допада, никаких опасностей. Блаженное место, чтобы поработать над стихами. Вот послушай, о, могучий бетон. В своем чреве меня укрывший. Будешь ли ты и могилой меня погубивший? Думаешь, это слишком торжественно? А, я сюда мог залезть. А я еще не везде про прошелся. Подождите. Блин. Электрические зурки везде. -р -р -р. Ну, то есть они отдыхают. Прикрывают друг друга. Хорошо. О, тут я уже разговаривал. А я что, уже круг совершил? Все? Я совершил круг, реально. Значит еще выше. Так, у него я был. Хорошо. Так, прежде чем идти выше, мы сначала по кругу пройдемся. Может я еще что найду, интересно. Ничего. Ничего, я понял. Блядь, вот это сейчас было страшно, если честно. еще не самая вершина не-не-не этот коврик мы портить не будем привет дружище как дела ты знал что деда клементина научила нас выращивать особые растения которые помогут жить без солнечного света не огромная коллекция хочешь глянуть только некоторых цветов не хватает не хватает желтого растения красного растения и точно фиолетового растения вот бы кто-нибудь маленький ловки достал бы их до меня я понял желтые красные еще какие-то растения я понял у кота. Тетя Кемтин раньше здесь проводила занятия. Мы узнали столько всего интересного. Так, ну я ронять это могу, это понятно. Так, значит ей цветы надо достать. Хорошо. Да тихо, тихо, тихо. Подожди. Мне же наверх надо. Маленький и ловкий. Так, ну банки с краской я обязан уронить. Вот так. Так. Да подожди, залезь повыше. Ага. Ага. Тихо, не спешим, не спешим никуда. Так, здесь я растений никаких не вижу. Хорошо. Мне больше интересно, откуда я должен достать эти растения. Сказал маленькие ловкий, а этот точно наверх залазить. Как бы тут и дураку понятно. Нет, нет, нет, ну зачем ты сюда зашел? Достал цветов. Нет, ну чтоб тебя, кошак. Бля, только скажи, что я не могу вернуться теперь обратно. Ну, бля. А какой последний контроль? 5-0-5 секунд. Ну, все понятно. Ну, пойдем дальше, все же. Я им просто из-за этого не смог восполнить немножко памяти. А красный, блин, ну я почему, ну блин. М -м -м. Смотри, станция метро, я совершенно забыл. Существование этого транспорта, но он можно было доехать до любой точки города. Люди ездили на нем на работу. Я тоже ездил. Каждое утро, попрощавшись с семьей. Опа. Я помню, я делал это для них, но их уже нет. Это было так давно. Они хотели выйти аутсайд. Но разве это теперь имеет значение? Что с ними стало, что стало со всеми? Здесь их съели. В любом случае, мы уже недалеко от металла. Давай найдем эту. <ф> Да-да, кляните. У нас есть ее фотография. Давай покажем ее некоторым из здешних компаньонов. Может быть, они направят нас по правильному пути. О, охренеть, сколько здесь датчиков памяти. А вот один я профукал. Профукал я его, потому что не смог ничего сделать Так бы я контрольную точку бы вернул Блин, ну тут их явно слишком много И по случайке можно что-то пропустить Так, идем дальше блядь угал такая. Я тебе уже пятый раз говорил, Ёш, нельзя здесь бегать, это опасно. Эй, впервые вижу такого рода. Ты такой пушистый. О, это девушка, которая находится в розыске, верно? Проси кого еще, я слишком занят, приглядывая за Ёшем, чтобы они узнать что-то. Не беспокойтесь, мусор крупация. Как обо всем позаботиться? Позаботилась, тут уже жить невозможно. Ага, это полезно. Пожалуйста, представьтесь, или вы сотрудничаете с нами, или нам придется отвезти вас в тюрьму и перезапустить. Пожалуйста, оставь меня в покое, не тот кого-то ищешь. А если тебе нужна клиентина, она прячется в резиденции. Опа, подсказочка. Я вот не понимаю, что это такое здесь происходит. Такого, просто, знаю, Доступ к нижнему уровню ограничен в связи с угрозой органической жизни. Пробегу держаться подальше от этого места. То есть здесь уже аутсайдеров не любят, я понял. Металл. Говорит, со всеми роботами в принципе бесполезно. Интересно, почему ищут именно Клементина? Опа, что-то открою, да? Эй, я ухожу на работу. Пока. Пока, дорогой. Останься со стражами. Они постоянно хватают всех без причины. Не переживай, детка, все будет хорошо. И никто не вышел. Ну ладно. Так, здесь ничего вроде нет. Работники... Большой город, так, не то что Трущово. Вот город прям огромный. Да, здесь могу с ума сойти в поисках. Той же самой Хлементин или память и воспоминания. Так, и что? Ага, туда нельзя, я понял. Ни шагу дальше, доступает сайт, полностью закрыт лифт, отключен снаружи безопасно. ни шагу дальше. Ага. Ага. Так есть, хорошо Да, чуть то немножко запутался, ну ладно. Тут кто-то явно интересный есть. Не знаю, Тонин, мне почти все нравится. Классная фотография. Кажется, я видел эту девушку раньше. Она искала информацию о всяких очень странных машинах. Странно. А, что тебе налить, маленький сэр? В твоих маленьких глазах наш мир должно быть, кажется, огромным. Хотел бы я быть таким же, короче, как ты, чтобы исследовать новые тайные места. Кажется, я видел ее раньше. Она живет друзьянцев, не так ли? Так, в резиденция Как туда попасть Я знает. О, фотография аутсайда Мы здесь ничего не найдем А ты так залез просто без поляны. Нет, походу ничего Зачем это сюда залез? Эх Жаль, залез просто так я пытался скачать Аймбот, чтобы стать лучшим в этой игре, но по итогу получил вредностное пол. Не знаю почему, сейчас все выглядит странно. Вверх тормашками смотришь. бля. Я освоил все игры, которые когда-либо существовали, но не могу понять, какие-то работы. Может быть, я не вижу все картины. Я видел ее раньше. Она искала, искала информацию там странную. Бла-бла-бла. Короче, одно и то же. Слишком, слишком, блядь, как это сказать, огромное пространство начинает путиться. во всем, что здесь есть. О, это, судя по всему, Клементину, который ищет. Пацан, подскажешь? Так, нам очень скучно с тех пор, как сразу камеры камеру резиденции. Так, а запустим резиденцию. А, кстати, фотографии надо посмотреть. Ой, ой ой Да подожди, на фотографии загружены Клементина Балтаза. Он сказал мне найти ее, когда она одна из аутсайдеров. На оборот фотографии также написано ряд символов. а повертеть можно? Кресть... А, НО! А давайте лучше это самое. Ну сейчас фотку. Я понял как, я понял как это работает. НО это район. Крестик и троечка это ее квартира. Ну крестик да, крестик и троечка. Пойдем выше есть хорошо. Так, ну радио меня не интересует. Крестик и троечка. Троечка и троечка. Опа, крестика троечка Час она Ну-ка, ну-ка а, Она подумала враги Типа полиция или еще кто. Я думал, ты ста... неважно, кто ты, чего ты хочешь. Погоди, значит, с Балтазар на касте решил кого-то послать. Я влагаю, ты мой новый рекорд. Какой-то ты маленький. Как ты выжил в канализации? Кажется, находчивости тебе не занимает. Я ищу путь в оутсайд с того момента, как ушла из рыбовейника. Но стражек всегда нащек. Теперь, когда ты здесь, ты можешь мне помочь. Следуй за мной. о Такая пешочком похуячила Так, давайте здесь хотя бы воспоминания поищем Подожди, прежде чем пойдем с тобой Я в городе ни одного не нашел, пока бегал Так, ну цветы, не цветы, понятно Она молодец, умеет выращивать цветы Учила детей в школе и все такое Так, стоп, куда она вышла? Не понял это ушла? Опа, сейчас будет что-то, да? Ага. Нет, здесь я найду хотя бы одно воспоминание, да? Да хотя бы одно. Ну кому? Ладно, ни одного воспоминания. Ну, отдохнуть это понятно. Ой, у меня значок музыкальный висит, смотрите. А если бы я, наверное, еще цветы бы принес, то у меня бы из-за цветочек, наверное, тоже был бы значочек. Вставай, пожалуйста, киса. А вот так, потягушечки. ушла, кстати. Не понял. А право, что Да нет, тут некуда. Я не помню, куда она ушла, если честно. А, нет, это не она. Блять, вот сказал, следуй за мной и пропала. Ох. Куда идти-то? Ну ладно, она, наверное, где-то в квартире. Может, наверху где-то. Так, я что-то ее квартиру потерял. Не понял. Стоп, газетка. А, читать я не могу. Я запутался. Так, ага. Хорошо. Вот ты где. Я уже давно разрабатываю планы использования старого поезда. У меня даже есть ключи, чтобы его запустить. Чтобы привести его в действие, нам нужна лишь атомная батарея. Я знаю, что у корпорации Нек на заводе есть одна из них. У меня есть агент, который может помочь нам внедриться на ряды. Я не знаю его имени. Это робот в куртке Бомбере. С золотой цепь на шее. А, сообщение для агента. такой маленького быстрый, как ты, будет легко красный завод. И последний. Не стесняйся обращаться за помощью. Город Полной информации. Только держись подальше от стражей. Пришло ей мешаться. Не хочет меня гладить. Так, в бомбере с золотой цепью на груди. А, четвероного изнающие звуки. Мне нравится. Парень в с золотой цепью. Нет, к сожалению, мне она ни о чем не говорит. Хорошо. По всему зашифрованное послание. А, камера? Ой, можно камеру сломать. Нет, не получится. А, получилось. Ее, пацанам помог. Нехер тут камеры вешать. И одну только надо там... А, вон еще одну вижу. Вроде все. Так, давайте с этой стороны еще посмотрим. Все, с этой стороны нет. Я могу в коробку запрыгнуть. О, неплохо. Люблю коробочки. Опа. Хорошо. Так, я надо вниз. где спуск вниз. Вижу, вижу. Не такие уж вы умные, Стражи Нам очень скучно с тех пор, как поставили камеру Так я же сломал все камеры Лё. Э, Эти кассеты разве ты не... Знаешь, что воровать нехорошо? Могу дать тебе одну, но тебе придется сделать это для танцора, Джека и меня Стражи установили три камеры, чтобы глядеть нам это не очень нравится. Поможешь избавиться от них? Три? Где третья? Где третья камера? Так, не понял. Да блядь. Так, ладно, пойду обратно наверх. Не понял, я там не вижу третьей камеры просто, вообще нигде. Может наверху где? Повыше? камера. Так, ладно. Спустимся ниже. Снизу все-таки вверх будет поудобнее писать. Обычно сверху вниз удобно смотреть. Но не тут. Мне кажется, тут где-то камера третья. Где-то. Пофиг, <вес> короче, на нее потом как-нибудь. нереальными деньгами понятно о знакомое место с гайдим нельзя когда там пополняют запас а учитывая насколько они копият эти два это может занять кучу времени так он тоже не знает ни о чем вышибал может здесь где-нибудь? Блин, город слишком большой. Информацию могу искать до завтра. Ты был в городе внизу, а у тебя там был друг по имени Фифи? Я уже целую вечность не видел. А, был ли у тебя там друг по имени Фифи? Возможно, был. А -а -а -а. Пока не получил отверткой в колено. Что это за отсылки? Может, этот парень меня и достает, но он мой единственный клиент. Пожалуй, постараюсь его не спугнуть. Понятно. Бесполезный разговор, я понял. Куда, куда, куда, подожди, куда же... Магазин одежды. Не знаю, чем ты говоришь, если магазин одежды на всякий случай. А где он? Так, давайте искать магазин одежды. Так. Похоже на магазин одежды. Где? А, это копа. Хорошо. Вот это похоже на магазин одежды. Так, тут никого нет. Блот смотрит на себя. М -м, можно кассету вставить, послушать, я понял. На случай, если я найду кассету. Может, что-нибудь уронить? Да, жалко. Блин, да это точно магазин одежды. Ты че? Ты один из молодых панков, который целыми днями слушают громкую музыку. Ничего не трогай, не шуни, не проси ничего в кредит. А, да, конечно, это Блейзер, мой постоянный клиент. Я только что видел, как он крался за моим магазин. Не знаю, что он задумал. За моим магазином, Хорошо. Так, не понял. Теперь <звы> ты страж, да здравствуй, аутсайдеры. Ха. Так, наверное, я не с той стороны зашел насчет того, что крался. Я занят, что ты хочешь. Откуда ты это взял? А, ты зовут са мой агент. Итак, вкратце про моя батарея. Наконец мы его нашли. Батарея питает завод корпорации Нек. Вон там! На его территории закрыта и усильно Они проверяют абсолютно всех, выпускают только тех, кто там работает. У меня есть идея: принеси мне куртку рабочего и каску рабочего, а я пока буду здесь, чтобы вычислить приходящий момент для прохода. мы работаем день и ночь, собирают отходы Отправляю их вниз, где они перерабатываются Используются повторно, кстати, мы уже давно Не получили новостей от нижних этажей М -м -м, то есть они отправят отходы И даже не знают, что их ждет В будущем Неплохо Так, а где взять мне куку и шлем рабочего? Так. Так, явно не просто так по всем этим местам можно лазить. Тихо, тихо а что пускай что ли? Он uh -huh. должен только потом Х, да? да? У них есть где-то, где они отдыхают. Нет, тут мне делать нечего. просто так нельзя Вот так вот сидит как туда попасть окей пусть допустим уже познакомился визу это в отверг город преследует меня дразнит угу, понятно бесполезно что я сюда шел Так, ну здесь делать нечего, это надо все-таки около работника что-то делать. Я предполагал, что смогу украсть. А, -а, -а. магазин одежды и магазин головных уборов. А, вижу, я вижу жилет Ты дурак, типа, такой? М -м -м -м -м. То есть их надо чем-то отвлечь Ну что, это у меня могу Братан, смотри, горшок сейчас уп упадет. Ладно, горшок не упадет. Блин, там что-то говорит, я не вижу. Пофиг. Так, что бы такого сделать, чтобы он отвлекся? Ладно, мы пока выйдем из магазина, так уже быть... Поищем магазин главных уборов. Я примерно начал запоминать расположение, на самом деле. Ну проще, конечно, ориентироваться по вывескам, которые мы имеем. Давайте, ладно, поговорим. Не-не-не, даже не думаю об этом. Это нельзя украсть. Понятно. О! А, другую одежду он не попытается украсть, я понял. Вот Самотный вот магазин, ну в нет. А, понятно. Так, где магазин был? О, вижу. А, просто так сюда не попасть. Я уже целый вечный жду, когда ступлочи вернется, поможет мне пополнить запасы шляп. О, очень недоволен. Если этот парень снова бал... гоняет балду в баре, ему не поздоровится. Понятно. Где-то тут видел бар. так. Так. Парень, подсобки хорошо так намасливаются. Понимаешь, о чем я, да? Раз... А, разбудить его может только сильный удар по голове. Подсок. Я сейчас тебя устрою. Теперь понятно, зачем надо было на эйру залазить. бутылки пошли. О, подъем, бля. паум пьяный. А почему я их изначально не мог толкать? Блин, такой пьяный. Намаслился. М -м -м. Ну да, вообще роботы не должны ж по сути. И быстрее. Оп, портрет Да? Да, отец протрезвел, смотрите. А я буду в коробке сидеть. Ну, тут его читает, Ой, извините, говорит. Товарищ. Ну, тащи меня. Даже не заглянул, что я в коробках прячусь. Неплохо, неплохо. А я выпрыгнуть не могу сейчас Сейчас он посреди пути, да, бросит? Бля, почему не удивлен? Так, ну каску, все, мы списали Что это за звук был? Давай, прыгай. Память изначально она была открыта. Прогнал мне. Так, теперь магазин одежды. Теперь надо подумать, что с ней делать. Упар. Опа. А! Смотрите, ребята, ребята тут голову могут поменять прическу типа. Неплохо Придумай. Сейчас они будут все в краске. Достойно. Да, Опа. <с1000> <с1000> О! Память. Парикмахерская была эпицентром социальной жизни, где собирались люди. Они общались, рассказывали анекдоты, делились секретами. Это было веселое место. Компаньоны поддерживали работу парикмахерской даже после исчезновения людей. Оказывается, волосы не обязательно атрибут успешной парикмахерской. Ну, чуть-чуть воспоминаний нашел. Пацаны, у вас там банк упал с краской. Так, надо Пацаны танцуют, там это бар, который меня не интересует уже. Так этот проход в сайт, куда я никого не пускаю. Тут алкогольный магазин какой-то закрытый, а это бар, ой бар-клуб. Но город, да, такой не маленький. Вы уже с говорили, а теперь осталось узнать как будет вы... пиздить одежду опа вентиляция запрыгни Хорошо, у нас есть вентиляция, то есть пути отхода есть. Это аутсайдеры, я понял. Что нужна кассета обязательно? Где третья камера, сука? Ни один я не вижу. Теплый камень. Смешно, если его вообще не там еще где надо? Камера есть? Я тут камеры не вижу. Да ой, аккуратненький. Не хватало мне, чтоб ты бедненько раз. А, вон она, вижу его, Конец. я могу с ней интересно упасть? Нет теперь спускаемся вниз получаем проверяем как раз таки возможность того что они мне точно пробить, возможность того могу ли я взять кассету молодец не что у тебя получится вот держи плюс его заслужил кассета спасибо большое, танцуйте отдыхать я вам еще до этого хотел помочь мне было неохота с этим возиться, искать третью камеру, тратить время. Так, погоди, Надежда. По-моему, так, это шляпки. По-моему, это столько. да. Вот он. Так, идем. Ой. О, начинает играть сильная музыка. О, да. Нормально он так оретую а кассетку, ты неплохую такую вставил. Принеси мне куртку рабочую кассу рабочую. Отлично. Мне на нужна куртка. Отлично. Сейчас приденс может отвернешься. На этом как раз будем заканчивать. Отлично, немного тесновато в Талин, но пойдет. Запрыгивай в коробку, я понесу тебя через проходную. Сейчас у нас пронесет, мы сохранимся. Нако, бля. Эти коробки, они же везде есть. Золотая цепь, это не мог ее снять? Смотрит на коробку. Проходи, так. И вот мы внутри. В принципе, ты мне больше не... не нужен. Опа, в коробушечку. Ага, я понял, есть, есть роботы, которые могут меня спалить и надавать вещей. инфракрасная поэтому она не должна так вообще так ты видеть просто оп, оп, оп, оп, оп. и мы прошли так вижу еще одного робота а, нам сюда, -сюда. никакого стало все очень просто и легко так у меня судя по всему туда так стоп не понял а, ага, теперь понял. Опять по кругу все отходить просто. Да не проблема в принципе. Так, ага, ага, понял, принял. Ха, неплохо, у меня получается так-то постелся. Вообще заканчивать хотел. Из-за полиции бы только Ага, теперь с другой стороны, хорошо Отлично Я его там так бросил, да, по-моему? Ой, ой-ой-ой Они подумают, что я бойчика И хер, что сделаю? да? И она просто не сработала? Она просто не сработала на меня. Так, сейчас мы выключим, да? Так, иди сюда. Тихо-тихо-тихо. Тих, тих, тих. А-а-а. Да, пусть, тебя сюда. Ага. Так, это на... Ага. Так, подожди. Или угу. сюда, пожалуйста. Ничего не изменивать. Допустим. Ага, третий открывает. Хорошо. Допустим, в почку. А, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ты опустишь, а ты откроешь. Все, проще простого. Пойдем со мной. Практически проще простого. с нами следует классно. Так, вот это, да? Да. Кто подвисать начал на самом деле мне это так это напрягает, если честно. Но загадки здесь, в принципе, не сложные. И мы забираем батарею, и сейчас. Да. Сигнализация. Почему-то я не удивлен. Сейчас все остановится, потому что работа полностью остановилась. Так. Получилось. Быстрее уходим отсюда, пока не появились стражи клиентин. Мы должны отнести и батарею. В какую сторону? Да. Вот оно! Что за место! Так, ладно, сколько у нас это самое? Пять минут. Давайте, ладно, у нас здесь еще четыре минуты, скажем так. Нести Клементиня. А где она? А она в резиденции. Так, эти ребят мы уже наебали. Так, резиденция у нас где? При... О, -о, О, там он охранников послали. Резиденция у нас, по-моему, в том зале. бар а, это еще эта хрень резиденция не да. тихо тихо тихо тихо это самое поаккуратнее смотри подойдешь, маленький котик бежит а вот здесь резиденция нет нихера не ладно да. а, ну да мы отсюда прибежали там мы были в Neco Corporation. Там у нас поесть. Ух ты, да, я здесь. А, здесь я был, да, все, вспомнил. Здесь у нас идет бар. А, да, вот он, резиденция, реально. Клементину ищут. Ух ты, блядь! Тихо, ты меня не видел. У меня быстро потеряет блять я увидел ладно блядь, еще один а -а -а -а -а. ух ты ух ты ух ты блять ух ты дротиками хуярят да ладно я думал что-то попроще будет немножко ух ты ух ты они хуярят дротиками электрическими дротиками не значит, изначально я пришел правильно Просто почему там все закрыто так И мне это так насторожило Я хотел заспегранить Попробую А можно фонарик выключить? Да нет, нет, нет, выключи фонарик Немножко мешает Он А, за то, что сбили камеры Все, я понял Так Так, ладно, его проще наебать. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Проще сейчас где-то в коробке спрятаться, да? Да. Фу, сейчас он будет меня искать и не найдет, потому что я в коробке. А, это я зря опасался. Я забыл, кстати, где ее комната. Покой струны, по-моему, еще выше. Да как ты меня видишь-то, Блять, еще один. Могу в коробку заподни. Блядь, все равно, все равно. Ладно, будем заканчивать на этом. Главное не забыть, на самом деле, где я тут подостановился, но... Посмотрим, что у нас будет дальше. Поэтому спасибо за просмотр, ребятушки. Продолжим в следующей серии. Да, как-то так. Пока.